Добрый день, это канал Форума Свободной России, меня зовут Дмитрий Семенов. Главная тема сегодняшнего нашего выпуска, это, конечно же, подведение итогов э, действия под официальным названием «Выборы в Государственную Думу Российской Федерации». Но э, в самом начале выпуска, конечно же, не можем мы не сказать о той трагедии, которая произошла сегодня утром в Перми, очередной шутинг в одном из университетов, в результате которого, по разным данным, погибло от 6 до 8 человек. Собственно, здесь только, наверное, можно выразить соболезнования, Всем родственникам погибших И уже переходим к нашей главной теме, теме Представляю с большим удовольствием нашу гостью сегодняшнего эфира С нами на связи находится член московской хельсинской группы В прошлом руководитель движения «Голос» Лилия Шибанова Лилия Васильевна, ну вот в связи, наверное, с этой трагедией не скажу добрый день, а просто здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте а, Лиль Васильевна, вот мы а, слышим, да, в последние сутки, наверное, разные речи от официальных лиц, которые подводят некие итоги вот этого вот трехдневного голосования. А, слышим мы представителей оппозиции с совершенно кардинальной э, точкой зрения, с кардинально противоположной оценкой, даже такой условной оппозиции, как КПРФ. А вот э, в нашем эфире хотелось бы услышать мнение экспертов. Вот вы, как человек, который собаку съел на разных электоральных процессах российских, как вот э, вы отпишите, оцените все, что происходило в последние три дня в России? Ну, наверное, ничего удивительного, ничего нового, мы не увиделись. Помимо того, что, собственно, эксперты уже подвели итоги недели за две до вот этого итогового голосования. То есть интрига была будет четыре партии или 5, и интрига была будет ли Конституционное большинство Единой России. И, в общем-то, за две недели до этих выборов Саша ним как я считаю, один из лучших экспертов, который фактически пишет историю российских выборов уже 20 лет, по существу уже тогда сказал, что да, будет конституционное большинство. Это было еще известно до фактически этого дня голосования. То есть фак, мы с вами сейчас находимся в ситуации, когда вот эти выборы, самые, самые тяжелые выборы за 25 лет последнего, последней эпохи, потому что они прошли по самому жесткому избирательному законодательству вообще, какое было за эти 25 лет. Нет, опять-таки, мы не говорим о дне, но впереди. Но у нас с вами впереди. А это просто вот такой вот предварительный этап, на котором мы сейчас находимся. По существу, эти выборы показали, что власть действительно уже обладает такими рычагами манипуляции, фальсификации, которые дают ей возможность рисовать нужный результат. Ну вот буквально то, что мы увидели эм, прогноз в целом. Ну прогноз в ЦИОМ, это всегда рекомендации из аппарата Кириенко за несколько дней до выбора. Вот этот прогноз в целом он был даже, я бы сказала, более мягкий. Он все-таки давал единой России где-то порядка 44 Они перепрыгнули этот барьер. Но это говорит о том, что э, тот посыл, который давался через ПЦО, давался на места э, местным губернаторам, а они, конечно, старались вовсю. Они старались и понимали, что лучше сделать больше, за это не ругает, а вот если меньше, то за это и снять могут. Поэтому вот мы получили то, что получили. Вот вы назвали две главные интриги, которые были и которые, в принципе, разрешились еще за две недели до самого процесса. Это, собственно, да, сколько партий пройдет в Госдуму и будет ли у «Единой России» конституционное большинство. А есть еще одна, ну не то чтобы интрига, хотя в какой-то степени, наверное, интрига, это то самое электронное голосование. Да? Вот вчера вечером вроде бы выяснялось, что в Москве во всех одномандатных округах, по крайней мере в подавляющем большинстве, по очному голосованию проходят кандидаты не от «Единой России». А сейчас вот уже несколько раз переносились результаты электронного голосования, и те предварительные инсайды, которые поступают, говорят, что все-таки все единороссы проходят. Причем вот действительно уже на два часа дня, вот на тот момент, который мы с вами разговариваем, должны были быть итоги, но в очередной раз их перенесли. С чем вы связываете такую вот игру вокруг электронного голосования? Ну, они, конечно, понимали, когда обладали электронное голосование, когда насильно заставляли бюджетников голосовать электронно, они понимали, что это и главный ресурс в Москве уничтожить протестное голосование. То есть просто нарисовать тот результат, который нужен. И они его нарисовали, они фактически сделали явку 50 на 50, да, 50 электронно, 50 бумажно. Да? И вот представляете, имея в руках такой ресурс, 50 процентов явки, там, где можно рисовать так, как угодно, а вот они, конечно, ну, действительно правят все результаты по округам так, как им надо. И вот здесь, конечно, я буквально недавно, только до, вот, за несколько минут до связи с вами слушала Венедиктова, конечно, просто катастрофа, что он говорит про электронное голосование, но на самом деле ведь надо совершенно точно понимать, что у нас, в мире очень многие страны просто отказались от электронного голосования. По целому ряду причин. Даже не из-за фальсификации, а из-за целого ряда самых разных причин. И вот нам все время приводят, например, Эстонию. но Надо даже понимать, что, что такое электронное голосование в Эстонии. Они приглашают на конкурсной основе международную структуру, которая организует вот технически организует электронное голосование. Я тоже всегда говорю, так же, как и Венедиктов. Я с удовольствием за электронное голосование. Давайте возьмем систему э, Эстонии, а еще и посчитаем, например, в Норвегии. И все пойдем голосовать, такие проблемы. Мы же не доверяем не техническим новшествам а, и не хотим вернуться к лоптям, как он нас всех а, укоряет. Да? Мы не доверяем ФСБ. У нас единственная проблема в этом контроль над этой системой. Поэтому здесь, конечно, вот то, что происходит в Москве, по округам, по конкретным округам, это было опять-таки понятно, потому что вот эта система электронного голосования, она уничтожила протест Москвы. Еще один любимый пример Венедиктова, который наверняка он или уже говорил, или будет еще говорить, объясняя, да, такую разницу в голосовании на электронном голосовании и на очном, он очень любит приводить в пример выборы президента Соединенных Штатов Америки, да, когда был Трамп и Байден, и когда на участках на голосовании побеждал Трамп, а на почтовом голосовании Байден с диаметрально противоположным результатом, и при этом как бы Венедиктов говорит, ну вот, потому что вот Байден как бы, и точнее Трамп как бы призывал всех приходить на участки и не голосовать почтовым образом. И то же самое он говорит здесь, как бы, да, что оппозиция не доверяла электронному голосованию, говорила всем приходить на участки, поэтому, собственно, они так и провалились на электронном голосовании. Вот а как можно на такую позицию аргументированно ответить с точки зрения вот, эксперта? Ну, тут единственное, что показательное, насколько в электронное голосование насильно мобилизовали всех, кого только можно было через предприятие. Если бы этой власти не нужно было да, получить вот такой пул как бы людей, проголосовавших электронно, зачем было вносить людей заставлять их таким образом голосовать? На карте нарушения очень много сообщений. Это все можно просто одним ну, кликом да, взять и отфильтровать. Электронное голосование. Нарушение по электронному голосованию. Возьмите с карты нарушений, посмотрите, какое давление шло. Если бы власть не стремилась получить эти голоса под собственный контроль, то, конечно, никакой тех... подобной технологии бы не было. А есть ли на сегодняшний день какие-то механизмы у гражданского общества, у наблюдателей, у представителей других партий бороться вот с результатами электронного голосования, которые еще официально не объявили, но мы примерно понимаем, какими они будут? Нет, конечно. Конечно, нет. На сегодняшний день мы вообще ничем бороться не можем. Мы не можем бороться с мобильным голосованием, потому что то, что происходит с мобильным голосованием уже два года, мы же с ним ничего не смогли сделать. Хотя вы вспомните Питер, когда там 100 тысяч голосов было выписано из списка в избирателей, переброшено по всему миру, начиная от самых дальних уголков нашей Великой Родины и до за границы. Да? И с этим никто не разобрался. Ну, а если мы посмотрим там, как почистили списки в Питере в 2018 году перед президентской кампанией, там 300 тысяч избирателей исчезли из списка с января по март месяц. Кто-нибудь с этим разобрался? Хотя их буквально на этом поймали. Ведь поймали же случайно, когда в Барнауле увидели, откуда это вообще столько питерцев наехало голосовать. Почему-то из Питера в Барнау? И вот только случайно, таким образом, это вообще-то начинала система раскручиваться. То есть мы ничего не можем делать с ситуации, когда идут прямые фальсификации, причем масштабные. Ну, вы понимаете, да, что 100 тысяч преступлений, то есть за людей 100 тысяч было написано заявление об откреплении с одного участка и прикрепленных к другому. Там да смешно, вот два, полностью два дома в Санкт-Петербурге были переброшены голосовать в Дагестан, да? И что случилось? Кого-нибудь наказали? Что-то произошло вот после того, что там, что там делается. То есть мы ничего не можем сделать системой, если мы не можем бороться с прямыми фальсификациями через реальное наказание людей, исполнителей, которые это все делают. А у нас как-то э, принято считать, было, да, по умолчанию, мне кажется, что одна из самых грязных кампаний по парламентским выборам в последние ну, 10-15 лет, это была кампания 2011 года, после которой, собственно, и произошла болотная. Можно ли сказать, что вот это вот трехдневное голосование по уровню э, грязноты, если можно так выразиться, переплюнуло 2011 год? Да, конечно, эта компания переплюнула 2011 год, эта компания переплюнула очень грязные выборы Медведева. Это однозначно, то, что мы сейчас имеем, это уже, да, это ситуация, в которой мы еще не находились. При этом последствия, да, вот в виде той же болотной, которую мы видели в 2011 году, ну вот они выразились такие, и это даже называли там в первое время бунтом наблюдателей. Увидим ли мы нечто подобное в этом году? Я понимаю, что это, конечно, вопрос больше к политологам, но вот тем не менее у вас как человек с большим опытом и, наверное, общавшимся активно, в том числе на этом трехдневном голосовании, с наблюдателями или с людьми, которые координировали наблюдения. Нет, я не, абсолютно не ожидаю никаких никаких бунтов по поводу выборов. Поймите, что тогда, в общем-то, людей очень сильно задела вот эта рокировка да, Медведева-Путина, потому что люди тогда действительно верили, что это был момент, когда Путин мог уйти от власти, и действительно сохранилась в России вот такая преемственность да, и власти за счет выборов. Сейчас это, во-первых, никто не ждал. Да? Сейчас все понимали, что вот то, что происходит, это уже удержание мастер любыми средствами, и к этому были все готовы. Это, во-первых, вот вторых вы посмотрите, какой фантастический подкуп избирателя был совершен буквально до перед этими выборами. Вот как бы мы к этому ни относились, но эти сорок миллионов пенсионеров и малосемейных, которые получили пособие, да, все силовики. Фактически, огромные подарки шли по Москве, вот посмотрите, какие прекрасные наборы наши пенсионеры получали у Москве. Санкт-Петербург, это же любимая как бы тоже фишка Санкт-Петербурга, когда блокадники там, по 50 тысяч получили. Ну, то есть, это одна сторона медали, а вторая, ну, вы посмотрите, насколько, ну, в общем-то, за эти полгода действительно некая стабильность в экономике почти по всем основным отраслям, ну, кроме нефтянки, почти по всем отраслям 30-40% подъем по собираемости бюджета. Да? Это, ну, под уникальной ситуацией. То есть, мы выходим из ямы, экономически у нас, подъем в ведущих отраслях, которые дают нормальный бюджет, у нас бюджетно наполняемость у нас в общем-то экономическая ситуация стабилизируется прямо на глазах. Ну и что мы хотим? Нарушение на выборах это такой триггер, который должен быть чем-то подпитан, кроме того, что это нарушение на выборах. Ну кто не знает, что выборы классифицируется. Этим уже по-моему никого нельзя заставить во всяком случае, расстаться с диваном. И вот здесь частичная основа, возвращаясь к самому первому вопросу, который вам задавал. да, Вот опять же, читая какие-то официальные издания и речи официальных людей из ЦИКа или депутатов Единой России, или из исполнительной власти, такая благостная картина складывается. Все хорошо, компетентные выборы. Вот они еще в качестве аргумента сейчас привезут, что, приведут, что вот новая партия прошла, уже стало пять партий в Госдуме. Читая телеграм-канал и видя все, все эти видео, да, которые происходили в эти три дня, складывается совершенно другая картина, как будто бы речь идет о двух разных странах. Означает ли это, что российское общество, России сегодня расколото на две части? По какой линии происходит этот раскол? Ну, посмотрите, у нас раскол в России на, не на две, а на множество частей. Да? Если мы возьмем нашу оппозицию, ведь умное голосование тоже создало... Очень мощный раскол внутри нашей оппозиционной, как бы, настроенной элиты, да. А уже я не говорю о том, какая разница между Москвой и регионами, да? какая огромная разница между крупными городами и сельской местностью. У нас в России на огромное количество частей, и именно атомарное общество не способное фактически к сопротивлению. У нас нет партии, у нас нет профсоюза, у нас нет уже общественных организаций, которые могли бы хотя бы по отдельным направлениям аккумулировать какой-то протест, потому что либо они иностранные агенты, либо они лишены финансирование и так далее. То есть фактически вот сделана огромная работа за эти последние 10 лет, я бы сказала, по Уничтожение любой организационной структуры внутри общества. Поэтому раскол есть, но чем дальше, тем больше люди расходятся по собственным кухням и по собственному недовольству внутри очень узких групп. Если говорить о самих нарушениях непосредственно вот в момент трехдневного голосования, по сравнению с прошлыми какими-то электоральными циклами, да, есть ли тут какие-то ноу-хау, так сказать, от власти? Ну, хау это мобилизация, очень мощная мобилизация. Вы видели, какие очереди были перед участками буквально даже, даже не перед днем голосовали итоговым, а именно в первый день, когда были вот назначены выборы. Это же такого же мы не видели никогда. Ну, где бы видели к восьми утра вот такие очереди, хоть когда-нибудь. Мы же это же просто вот картина, которая потрясла, что называется, мир. То есть мобилизация была просто фантастическая. И это одно ноу-хау, а второе, конечно, складывается из вот этих маленьких способов фальсификации, которые используются уже очень бессовестно. Ну вот, посмотрите, что происходило с видео да? Ну вот, с 2012 -го года уже мы привыкли к тому, что трансляция была в открытом режиме. Там были определенные сложности. Они были, они все время нарастали, но, во всяком случае, смотреть... За своим собственным участком избиратель имел возможность. То, что они закрыли видеонаблюдение для всех, даже для партии, когда они, ну, в регионе, да, они в регионе дают один аккаунт партии, с которым можно смотреть один участок три дня, да. У партии там 2000, 3000 участков, она смотрит один. Вот, это они называют видеонаблюдение. Ну, но самое забавное для нас уже было то, что насколько они испугались не только видеонаблюдения, а даже электоральные статистики. Когда шпилька написал о том, что, слушайте, что происходит? Когда копируешь таблицу с данными, то вместо цифр ты видишь буквы. То есть там шифровка идет. То есть ты уже не можешь скопировать даже данные для того, чтобы просто их проанализировать. Орешко ну, написал, я считаю, лучшую статью за вот эти последние несколько часов. Самое лучшее. Он очень подробно описывает, как они пытаются корректировать результаты в газ выборов. Такого еще не было никогда. Просто никогда. Там были отдельные регионы, где вот такие вот заминки с газовыбором, сведения протоколов были. Ну, то, что происходило прямо на глазах усидящие рядом с Венедиктовой групповой экспертом в Москве, в самом штабе, и когда они наблюдали вот то, что происходило с ГАСами, ну, слушайте, ну, это уже, это уже вообще, это просто уже за пределы такой, которого мы еще, правда, не видели. Вот эти выборы ⁇ это новое абсолютно реальность, с которым мы еще не сталкиваемся. Вы и ваши коллеги, может быть, которые как раз-таки активно участвовали в процессе наблюдения, коллеги по голосу, в том числе, да, когда вы раньше там возглавляли его. Планируете ли по итогам вот этого вот голосования какой-то, не знаю, обзорный доклад, может быть, по нарушениям и какую-то работу в направлении того, чтобы международное сообщество не признало эти выборы? Ну, смотрите, чтобы международное сообщество не признало выбор, это точно, но никогда не заниматься, не заниматься не будет. Он экспертное сообщество, которое пишет доклады, да, которое показывает, что реально происходило по тем материалом, который голос собирает. Поэтому доклад, во-первых, сегодня пресс-конференция должна быть в голоса, насколько я знаю, конечно, будет итоговое заявление голоса по днем голосования, и, конечно, будет большой итоговый доклад по всей избирательной кампании, Это как обычно. То есть вся экспертная часть, которая делает голос, она, конечно, будет. Но я бы так сказала, что... У нас с вами, к сожалению, уже не остается э, информационных каналов, через которые можно донести информацию до граждан. То есть то, что мы сейчас имеем, это такой минимум. У нас опять-таки очень сужается поле, для кого и кому мы можем предоставить эту информацию. Если э, в те годы, когда я еще была в ассоциации «Голос», то действительно вот... Нам стоило опубликовать доклад, как во всех региональных СМИ выдержки этого доклада публиковались. А сейчас ну, у нас просто закрытое поле для информации. И вот тут-то, конечно, мы будем сталкиваться с огромной, огромной трудностью для того, чтобы граждане могли хотя бы понимать, на каком уровне прошли эти выборы. И последний вопрос, Илья Васильевна, вот я достаточно внимательно наблюдал за ситуацией вот в своем родном регионе, в Чувашии, да, и вот такие два показательные примера по нарушениям, которые мне вот прям вот запомнились, отложились в душе, это история, когда один из председателей участковой избирательной комиссии просто-напросто под камеру, его снимали представители КПРФ, съел там кусок документа, да, чтобы, чтобы как бы, видимо, не было доказана фальсификация. И второй момент, когда там один из наблюдателей, по-моему, это был даже один один из кандидатов пришел в первый день под конец дня голосования собственно на избирательный участок, а урны вообще не были никак не опечатаны, не ополамонированы, вот весь день они так стояли. И вот я помню подходит вот председательница уже в этом случае участковой избирательной комиссии. И таким заискивающим голосом, ой, ну извините, ну не досмотрели, ну вот как будто перед ней такой начальник стоит. Вот у них вот есть такая вот боязнь начальника, да? Вот на ваш взгляд, как бы, вот с этими людьми, мне кажется, уже все понятно, которые сидят в уиках. Это такая уже профессиональная деформация неизлечимая. Вот как эксперт, как вот в постпутинской России должны быть вообще устроены избирательные комиссии, участковые прежде всего? Ну, как должны быть устроены избирательные комиссии, давно написано в избирательном кодексе, который голос внес еще в 2011 году в марте. Он лежит в Госдуме. Там все расписано очень детально. Буквально это тот избирательный закон, по которому можно формировать избирательные комиссии независимо от власти, регистрировать независимых кандидатов, создать в стране нормальную политическую конкуренцию. Все написано в этом избирательном кодексе. И он вот лежит в Госдуме. Ну, вы понимаете, что вот в той Госдуме, которую мы сегодня с вами приняли, вряд ли этот избирательный конкурс будет даже когда-нибудь рассмотрен. Но хорошо, что этот документ, написанный независимыми экспертами, есть, и, возможно, уже в постпутинской России он и ляжет в основу того, как все это будет устроено. Спасибо большое, Лиль Васильевну, за то, что дали вот такой вот экспресс, можно сказать, комментарий нам по итогам вот этого вот трехдневного голосования. Спасибо. До встречи. Член Московской-Хельсинской группы и в прошлом руководитель движения ⁇ Голос ⁇ Лилия Шибанова была сегодня гостем эфира Форума Свободной России, который был, собственно, посвящен подведению вот первых предварительных итогов того действия, которое называется выборами в Государственную Думу Российской Федерации. Я Дмитрий Семенов, на этом прощаюсь с вами до следующих эфиров.